Всем привет! Сегодня покажу вам, как сделать своими руками пояс, очень стильный аксессуар в этом стиле э -э Нашла вот такие вот бусинки у себя крупные. Использую свой любимый станок, который я сделала в предыдущем видео. Посмотрите, пожалуйста, заняла это все 15 минут. Очень быстро легко делается, и потом очень полезная такая вещь для творчества. Беру обычные тонкие нейлоновые нитки, они очень прочные, хорошо подпаливать и подплавлять. Тоненькую бисерную иголочку и вот так вот завязываю на крайней продольной нити один узелок с таким достаточно длинным хвостиком. Провожу под низ продольных нитей иглу, потому что все наши ряды будут расположены снизу чем длиннее найдете иголочку тем лучше но ну, у меня вот такая вот обычная тоненькая делаем первый ряд бусинки которые у нас внизу мы каждую бусину располагаем между двумя нитями вот так вот не пропуская ни один рядочек и выталкиваем их пальцем к себе чтобы они были как бы чуть-чуть сверху как только вот каждая бусина попала в, между своими нитями, вы хорошенько их вытолкнули и собрали на иглу вот таким вот способом. И затягиваем. Если они упали вниз, ничего страшного. Вы сейчас подтягиваем вот так вот. Затянули. Достаточно, чтобы они ровно располагались, но чтобы не, не передавливать основное полотно. Вот таким образом. Это ваш первый ряд. Я делаю по схеме. Таких схем очень много в интернете, вы можете их найти. Вы находите схему, находите самую широкую часть схемы, считаете сколько там в ряду бусинок. И на свой станочек самодельный, или может быть у вас есть покупной, нанизываете столько веревочек, вот этих продольных нитей, сколько у вас бусин в ряду и еще плюс одну. У меня всего 10 бусин, ой, 9, 9, бусин в ряду у меня по схеме, и я делаю 11 э, ниточек, натягиваю. Как это сделать? Вот я вам показываю вверху мастер-класс, как сделать станок очень быстро и как его э, заправлять в него нити. Все это легко, быстро увидите по ссылочке вверху. Так, мы вот так вот дополняем ряды по схеме постепенно начиная с серединки я лету вверх рисунок по схеме когда я закончила у меня остается еще хвостик нити вот здесь и здесь смотрите я ее заправляю в ряды эту нить таким образом пропускаю опять ее через бусины несколько раз чтобы она хорошо зафиксировалась вот так проходите ряды можно вверх можно по ряда, можно сделать узелочек на краю вот так вот один раз чтобы хорошенько затянуть задача зафиксировать ниточку так чтобы она не распускалась подтягиваете плетение просто пропускайте буквально несколько раз можно вот так вот через середину ряда и также войти во второй ряд. То у вас остается небольшой хвостик. Поправляем плетение. Если у вас нейлоновая нитка, то ее можно вот так обрезать и очень аккуратно подпалить и быстро э, задуть. Вот таким образом у нее образуется такой плавленный узелочек, который не видно и хорошо фиксирует. Теперь я спокойно, даже не заглядывая в схему, плиту точно так же, только теперь сверху вниз, повторяя ряд за рядом. Завязываю опять ниточку, пропускаю нить за полотном нашим, чтобы бусины располагались внизу и повторяю ряды точно так же, только теперь снизу э, сверху вниз и теперь можно не подсматривать схему спокойно повторять ряды и плести вторую часть этим удобно начинать с середины плетения Подтягивайте, все поправляете и получается рисунок напоминаю схем очень много в интернете их можно найти я сделала вот такие еще черные ряды по краям мне этой длины достаточно Убираю со своего самодельного станочка крепежный скотч. Вот таким образом. И снимаю аккуратненько плетение. Вот что у меня получилось. Это середина пояса. Теперь я беру вот такую вот стропу. Так как у меня плетение э, из плотных, тяжеленьких бусин, мне понадобилась стропа. Вы можете взять обычную атласную ленту. Беру двусторонний скотч для удобства, это не обязательно, но так легче. И наклеиваю на середину мое плетение с помощью двустороннего скотча. А потом вот эти вот края ниток, видите, я с, одного, э, с одной стороны уже сделала это. Теперь покажу вам, как я это делала. Мы просто... Э, Прошиваем эти нити, мы их и прячем, заодно фиксируем наше плетение на середине пояса. Сначала возьмите парочку или можно 3-4 ниточки, свяжите между собой простыми узелками. Подтяните. Выровняйте их по длине. И забравьте в иглу. Такая, чтобы ну, ушко было достаточное. Можно сразу несколько заправить, если ушко достаточно широкое. Можно в два захода. Сначала две заправили, как я, а потом уже третью. Вот так. Я брала специально такие нитки контрастные, чтобы вам было больше видно. Если у вас стропа какого-то определенного цвета, вот черного, например, тогда лучшие нитки для плетения выбирать черные. Если светлая основная стропа или лента, то тогда светлая, чтобы вот этого шва, который вы в конце делаете, чтобы его не было видно. И вот так вот буквально затянули ниточку вниз, сделали узелочек. Если бусинка выбилась вот из ряда, видите, как у меня... Тоже можете пройти иголкой внутрь и подтянуть ее, и вот таким образом, простыми стежками, прихватывайте крайний ряд ниткой и пришивайте его к стропе основной. Он будет надежно держаться. Вот видите. Ну, контрастная нить это выглядит не очень аккуратно, это я сделала для наглядности. Вам лучше выбирать, напоминаю, нить в цвет основного полотна, на которое вы будете крепить э, свое плетение. Вот таким образом просто захватываете стежками и соединяете плетение с стропой, как в моем случае можно кстати его сделать съемным например на ремень старые одевать так вот делаем простой узелочек подтягиваем обрезаем и опять же напоминаю этот фокус работает только с нейлоновыми нитками с искусственными их можно вот так вот подплавлять быстренько задули и немного пальцем прижали остаются еще нитки их точно так же берете несколько штук все сразу нельзя потому что полотно будет немножко топорщиться а вот так вот по три части например разделив вполне возможно вот я завожу иголку чуть чуть ниже бусин ближе к центру и теперь вот так вот просто тоже стежками прихватываю последний ряд задача спрятать нитки и прикрепить плетеное полотно к стропе. Как это сделать? Ну, удобным для вас способом. Мне удобно вот так. И последнее количество ниточек у них три. Завязываю узелочек, чуть-чуть подтягиваю. Нужно два узелочка для надежности. Равняю по длине, точно так же вправляю в иголку и таким же способом прихватываю с краю к стропе. И вот что получается. Отличный пояс в этом стиле хорошо подходит к монохромным образом. Вот разбавляет мой черный костюм таким вот необычным интересным акцентом можно выбирать любой цвет любой размер бусин и делать вот такую вот красоту кстати еще на сумке красиво на ремнях такое смотрится